Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я покажу вам один из способов парсинга XML-документов в Qt. Я уже создал некое шаблонное приложение. Сразу же хочу отметить, что если вы собираетесь работать с XML в Qt, вам необходимо подключить модуль работы с XML в проектном файле. Вот я уже добавил XML. Что же будет представлять наше тестовое приложение? Сюда я уже поместил текстовый редактор, простенький, да, элемент, э, виджет, э, кнопку и э, виджет дерева. То есть мы хотим распарсить некий XML-документ э, и отобразить его в виде дерева элементов. Так, э, для мы будем использовать класс, который называется QXMLStreamReader. Вот я его уже подключил. А, давайте, собственно, перейдем к слоту, а, которая обрабатывает сигнал нажатия кнопки. Итак, мы создаем QXMLStreamReader. Назовем XMLReader. Uh, мы должны добавить, какие-то данные, которые он будет разбирать и парсить документ. Это делается методом addData, который принимает, в частности, переменные uh, класса QString. Давайте вытащим, собственно, текстовые данные из виджета uh, TextBrowser. Используем uh, метод text, чтобы привести его к uh, классу QString. Итак, мы загрузили данные. Теперь, как работает данный класс. Вы загружаете данные, после чего начинаете бежать по элементам, причем как открывающим тегом, э, содержиму, э, внутри тегов и закрывающим тегом. Э, Все это расценивается объектом как, э, объектом данного класса, как э, отдельные элементы. Итак, мы бежим, а, пока xml-reader не а, подошел к концу документа, да? а, внутри цикла мы, собственно, перебираем элементы read-next. И теперь, что мы делаем? Мы проверяем, если а, текущий элемент является начальным тегом из из элемент тогда мы должны добавить в наше дерево новый элемент давайте собственно его создадим Q, three widget item item Равно New Q3 widget item, И в конструктор мы можем передать э, объект класса QStringlist. Давайте так и сделаем. Создадим объект класса QSTRist. Э, и в него передадим, собственно, имя текущего элемента. Получить его можно через метод name. Соответственно, в принципе, э, подобным образом можно получить, э, собственно, атрибуты. Смотрим, атрибуты. И, собственно, бежать по атрибутам. И у нас в данном случае интересует имя элемента. Name. Передаем в конструктору элементы деева. И теперь мы должны куда-то вставить этот элемент. В случае, если это э, корневой элемент, да, э, мы поступаем следующим образом. UI 3 э, widget метод add top level item. Ну давайте так напишем. Но это. только в случае, если э, элемент корневой. Э, хорошо. Давайте, собственно, проверим. Только э, вначале перед парсингом надо очистить наш наше дерево, очистить. Крыль. Так. Так. Давайте посмотрим. Так. Э -э да. Э это очень достаточно. необходимо метод toSTing. И еще я под пока на компиляции шла, я подумал о том, что... Давайте напишем прямо здесь. В дизайне наш документ. Doc. Doc. Item. 1. Item 2. Ну, пока все. Давайте опять допустим. Сейчас первый раз будет достаточно долго. Так. Запускаем. И смотрим. Да, действительно все элементы. Правда, а все они э, в нашем дереве как корневые а Как же нам создать иерархию? Для этого, собственно, я подключил класс кустерк которая реализует список типа stack в Queue. итак давайте создадим объект контейнер куб-stack в нем будут элементы класса 3 widget item назовем его widget .Stack. Итак, мы будем э, при создании нового элемента э, документа, да, мы будем э, класть его в наш стек. Соответственно, если появится какой-то дочерний элемент, то мы сможем подключить его э, к этому родительскому элементу. Ага, давайте так и сделаем. Так, если... ...виджет стэк нулю, то есть это корневой элемент, тогда мы делаем как и написали, else, а, тогда мы должны взять widget stack взять топ верхний элемент стека и добавить ему элемент который мы только что создали и наконец мы добавляем widget stack метод push добавляем туда текущий элемент Теперь случай закрывающегося тека. QXMLReader. IsEndElement. Так, если закрывающийся стек, то мы вытаскиваем из тека методом pop, вытаскиваем верхний элемент. Давайте попробуем спустить Ctrl-L. Так, мы смотрим, действительно структура сохраняется. Можно создать еще один... Давайте так. Я забыл отключить режим редонде у текстового редактора. Так, так, так, так, так. И текстовый редактор, Давайте создадим еще один элемент. Item один. Так, закрывающийся так. Сюда. три. Что мы смотрим, действительно все корректно. А что в случае, если наш XML-документ некорректный? То есть, например, имеется еще один э, корневой элемент, что по э, стандарту XML не должно быть. Мы видим, что он просто, э, парсинг прерывается на первой ошибке. То есть, если ошибку мы сделаем, например, э, не будем закрывать вот этот вот тег, то парсинг прерывется еще раньше. Смотрим. Да, действительно, он дошел до второго элемента, не нашел закрывающего э, тега и э, остановил парсинг. Теперь мы хотим, и что, и мы хотим узнать, что не так с нашим документом. Для этого мы можем после э, пробегания по всем элементам, после парсинга, написать так: if XMLReader has error, есть ошибки, тогда выводим в консоль debug. Собственно, текст ошибки. Uh, error string выпускаем. Здесь все корректно отработало. Давайте сделаем еще один кронеговый элемент. Мы видим uh, дополнительные данные после конца документа. Вот, собственно, она ошибка, да, в случае, если мы, например, не закрываем элемент, а... секунду, это уже вторая часть, ошибка произошла раньше, а вот, допустим, мы не закрываем item 2. Вот оно, кажется, что не одинаковое количество открывающих и закрывающих тегов. Ага, на сегодня все. Спасибо. До свидания.